за беседой. В мире больше нет идиллии. Слушал я, как говорили два хороших старых друга под открытым небом е. Море знает плеск волны, нету бездной глубины. Человеческая совесть горьких прегрешений повесть. Сколько не ходи по кругу, Только выбьешься, и сила вернешься снова к другу. Я собрался и спросил, отчего скажите так? От того, что жизнь трик-трак? Я согласен, жизнь – игра, крутит, словно флюгера, носит нас туда-сюда, все быстрее бегут года – это вовсе не пустяк. Почему? Скажите так. Потому что темной волей мир наш не был обездой, потому что жизнь волна. потому что мир – волна. Потому что темный бог не нашел дороги. Потому что жизнь полна. Потому что мир полна.